Привет! Я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. Итак, из элементарных частиц, созданных энергией Большого Взрыва, начали формироваться атомы – кирпичики Вселенной. Элементарные частицы, из которых состоит атом, ученые называют субатомными. Давайте вспомним, в каком порядке возникали элементарные частицы, из которых состоит атом. Сначала объединились кварки и образовали протоны и нейтроны. Потом они начали сталкиваться и в результате образовались ядра атома. А когда температура снизилась, к ним притянулись электроны и начали вращаться вокруг ядер. А какое взаимодействие мы наблюдали при этом? Атомы образовались благодаря электрическому взаимодействию. А в чем его суть? В том, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные притягиваются. А какое взаимодействие мы наблюдали при формировании ядер атома? Сильное или ядерное? А теперь подумайте, в чем его отличие от электрического? Ой, здесь сталкиваются протоны, которые имеют положительный заряд. Они же должны отталкиваться. Вот потому такое взаимодействие и называют сильным. Оно происходит только на очень близком расстоянии и при очень высоких температурах. В таких условиях Протоны преодолевают силы отталкивания и сливаются с выделением огромной энергии. Как вы помните, такие явления прекратились по мере снижения температуры. А в конце XIX века ученые открыли еще одно взаимодействие в микромире, которое они назвали слабым. Оказалось, что в природе существуют вещества, которые распадаются сами по себе, и при этом наблюдается излучение а происходит это в результате самопроизвольного распада атомных ядер. Это явление стали называть радиоактивностью. Новые лучи, проходящие через непрозрачные предметы, обнаружил французский ученый Беккерель, изучая соли урана. Позже Мария Кюри и Пьер Кюри обнаружили радиоактивность тория. Позднее ими были открыты радиоактивные элементы полоний и ради. Открытие этих элементов стало большой сенсацией в научном мире. Именно Мария Кюри предложила название «Радиоактивность» для нового вида излучения. Советую вам позже посмотреть видео об этой удивительной женщине, которая получила две Нобелевские премии. В природе существует несколько видов радиоактивных элементов – уран, радий. Ряд разновидностей углерода, калия и другие. Атомы радиоактивных веществ неустойчивы. Они самопроизвольны, без какого-либо воздействия со стороны распадаются, выделяя при этом энергию. При спонтанном делении ядро распадается на 2, реже три относительно легких ядра. Образовавшееся в результате распада ядро оказывается также радиоактивным и через некоторое время тоже распадается. Так образуются радиоактивные ряды или семейства радиоактивных веществ. Процесс радиоактивного распада происходит до тех пор, пока не появится стабильное, то есть нерадиоактивное ядро. Конечными продуктами распада тяжелых радиоактивных элементов является свинец. А как долго распадаются радиоактивные вещества? Это происходит по-разному. Самопроизвольный распад в природе некоторых веществ может продолжаться доли секунды, а у других длится часы, минуты, тысячи и даже миллиарды лет. Причем радиоактивный распад происходит по определенному закону. Через конкретное время распадается половина радиоактивного вещества, в каких бы количествах мы его ни взяли. К тому же этот распад происходит всегда в любых условиях с одной и той же скоростью. Время, которое требуется, чтобы распалась половина Количество радиоактивного вещества называют периодом полураспада этого вещества. Например, период полураспада урана длится 4,5 миллиарда лет. Кстати, с помощью радиоактивного метода ученые смогли определить возраст нашей Земли. В результате превращений уран переходит в свинец. От одного грамма урана через 4,5 миллиарда лет останется 0,5 грамма и при этом в образце увеличится количество свинца. Определив, какое количество урана и свинца находится в веществе, можно узнать его возраст с момента образования. Радиоактивным методом было установлено, что возраст самых древних минералов, найденных на нашей планете, составляет 4,5 миллиарда лет. На этом основании ученые сделали вывод, что Земля возникла 4,5 миллиарда лет назад. Английский ученый Резерфорд обнаружил сложный состав радиоактивного излучения. В результате радиоактивного распада он наблюдал три потока частиц – положительные, которые назвали альфа-частицами, отрицательные – бета-частицы и гамма-частицы, не имеющие заряда. В результате этих экспериментов стало ясно, что частицы исходят из атома. И это навело ученых на мысль, что внутри атома что-то есть. О том, как были открыты субатомные частицы, мы поговорим в следующий раз. А можно вопрос? Пожалуйста. А в атомной бомбе тоже происходит радиоактивный распад? То, что происходит в атомной бомбе, называют искусственной радиоактивностью. Ученым удалось запустить реакцию ядерного распада. Для этого ядро атомов урана бомбардируют нейтронами, чтобы вызвать их нестабильность и распад. При этом возникает цепная реакция с выделением огромного количества энергии. При ядерных взрывах цепная реакция запускается, но не регулируется и продолжается до тех пор, пока не израсходуется весь ядерный заряд. А в ядерных реакторах на атомных электростанциях происходит регулируемая реакция деления. А почему происходит цепная реакция? Давайте посмотрим фрагмент видео, которое даст ответ на этот вопрос. Под действием одного нейтрона произошла реакция деления одного из ядер, в результате чего выделилось два новых нейтрона, второе поколение нейтронов. Они, в свою очередь, могут вызвать реакцию деления еще двух ядер урана. Четыре образующихся нейтрона третьего поколения — способны вызвать деление еще четырех ядер. В результате число делящихся ядер начинает быстро увеличиваться и возникает цепная реакция деления. У вас больше нет вопросов? Тогда на сегодня все. Пока!